Здравствуйте, меня зовут Михаил и это Компьютерная грамота. Сегодня мы поговорим о том, как настроить автоматическую подпись на почтовом ящике Gmail. Автоматическая подпись позволяет нам при создании писем получать сразу заготовленный кусок текста, от кого письмо, то есть подпись. С наилучшими пожеланиями, с уважением и прочие такие вещи. Настраивается это очень легко, а затем используется много раз. Настройка гугла Идем по шестереночке, настройки, вкладка общие и листаем вниз. Доходим до области подпись. По умолчанию здесь стоит без подписи. Мы выделяем значение ниже и пишем здесь то, как хотим, чтобы выглядела наша подпись. Ну, допустим, с наилучшими пожеланиями, Михаил. К большому счету все. Мы можем дополнительно здесь как-то это дело отформатировать, у нас здесь есть возможность выбора шрифта, есть возможность поменять размер нашей надписи, сделать ее жирным, курсивом, с подчеркиванием и прочими вещами. Можно также добавить здесь картинку. Допустим, если вы представляете компанию, то можно добавить здесь какой-нибудь логотип. Любые элементы через редактор все это доступно. Иногда добавляют также засечки, такой своеобразный отступ. Посмотрим этот вариант, самый простейший. Итак, листаем ниже кнопочка сохранить изменения. Подпись создана, нажимаем на кнопку написать, чтобы создать новое сообщение. Вот у нас с вами создалась новая подпись. То, что мы с вами там сделали. По большому счету я сразу вижу, что вот это моя Линия не нужна, потому что автоматически была создана другая. Поэтому я пойду и отредактирую свою подпись. Уберу эту линию, ну и допустим сделаю курсивом то, что я здесь написал. Сохраню изменения и проверю. Написать. Все так, как мне нужно. Дополнительно в настройках можно указать, добавлять ли нам эту подпись в ответах на сообщениях, да, когда автоматически цитируется то, что вы получили, и подпись может добавиться либо до, либо после этого сообщения. В зависимости от ваших пожеланий, эта галочка может также быть проставлена, после чего мы сохраняемся и используем это в дальнейшем. Повторюсь, можно использовать картинки, ссылки, допустим, на ваш сайт и многое, многое другое. Просто сохраняете и каждый раз получаете свою подпись в обновленном варианте. Больше информации о работе с почтой и с другими приложениями вы можете найти на наших онлайн-курсах по адресу pcgramota.com. Многие из них бесплатны, в том числе по работе с Gmail. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, либо в Фейсбуке, чтобы быть в курсе событий, также получать полезные лайфхаки каждый день. Если остались вопросы, оставляйте их в комментариях, а также пишите нам в социальных сетях. Это был Михаил и Компьютерная грамота. Всего вам доброго!